Довольно часто на протяжении своей жизни я встречал людей, которые уверяли, настаивали на том, что есть честный бизнес и в нашей стране можно честно заработать, в нашей стране можно заниматься любимым делом и при этом быть обеспеченным человеком. Не говорю богатым, потому что это относительное понятие, но обеспеченным типа человеком можно быть. И при этом этот бизнес будет честный и не будет нарушать закон. Знаете, вот последние события, они очень хорошо показали, каков бизнес вокруг нас на самом деле, насколько он ничтожен, насколько он закредитован, насколько он погряз в долгах, насколько он не самостоятельный, насколько он не жизнеспособный. Мы видим, что деньги сейчас и возможности есть только у тех, кто преступным образом соорудил свой бизнес, кто имеет отношение к власти, кто ворует, кто скрывает налоги, кто пользуется таким понятием, как блат, понебратство, кто в прямом смысле слова к честному бизнесу не имел никакого отношения. Понимаете, настоящий бизнес, как показала практика, как показали последние события, он дырявый, он настолько слабый, он не имеет вообще никакой защиты от внешнего воздействия. У него нет никакого запаса прочности. Я всегда был прав, когда говорил, что честно в нашем мире, ну, по крайней мере, в известных мне местах, заработать невозможно. Можно заниматься чем-то, да, и постоянно решать кучу проблем, и постоянно находиться в состоянии, которое называется «выживание». Но завести какое-то дело, запустить какой-то бизнес, дабы это приносило тебе реальную прибыль, и при этом делать все по закону, платить налоги там и прочее, прочее, вы не выживете. Вы будете в долгах, и рано или поздно закроетесь. Я довольно часто вижу, как... Ну, то есть я отслеживаю эти моменты и вижу, как закрываются кафе, рестораны, магазины, всевозможные фитнес-центры и прочее, прочее. То есть те самые направляющие в бизнесе, которые, казалось бы, должны работать. Но нет. Берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго.